Добрый день, дорогие друзья! Сегодня запишем новый видеоролик о том, как подключить фотореле к светодиодному прожектору для автоматического включения освещения в темное время суток. Для удобства мы прикрепили фотореле с помощью каунштейна, который поставляется в комплекте, к самому прожектору. Фотореле поставляется вот в такой вот упаковке. Для подключения фотореле нам потребуется инструкция. Инструкция большая. Но нам потребуется всего-навсего очень маленькое изображение. Такая вот картинка. Сейчас изображение выведу на экран. Собственно, по этой инструкции мы будем подключать. Для удобства мы будем использовать клемную колодку. Вот такую вот. Есть сейчас много разъемных соединений. Огромное количество. Можно использовать такие разъемы. Можно просто скрутить, замотать изолентой. Это будет достаточно просто и надежно. Приступим к подключению. Для подключения мы будем использовать вот такой вот провод. Нам для испытания этого будет достаточно. Нужно обратить внимание на схему. Проводов получается много. Здесь 3, здесь 3, еще здесь 2, 8. Проводов, их нужно скрепить правильно, чтобы не произошло короткое замыкание. Сразу посмотрим на картинку и обратим внимание, что у нас от фотореле, от него идет 3 провода. Вот фотореле и три провода. Коричневый, синий, красный. Мы их сразу же зажмем в колодочку. Так же, как они выходят. Красный, следующий синий и коричневый. С другой стороны мы можем обратить внимание, что у нас вот с этой стороны подходит электросеть 220 230 вольт. Подписано. Электросеть у нас подходит проводникам синий и коричневый. Соответственно мы сейчас его сюда и подключим. У меня проводники другие по цветам, черный холодный цвет, его к синему подключаем, красный, это теплый, соответственно к коричневому, синий и коричневый. Пожалуйста, обратите внимание, что нигде никакие провода не замыкаются. Нигде у вас ничего, чтобы не торчало. А теперь нам необходимо подключить сам прожектор. Потому что электропитание на фотореле мы уже подали, а прожектор у нас еще до сих пор не подключен. Куда у нас подключается прожектор? Опять же, картинку смотрим. Прожектор это вот лампочка на схеме таким образом изображена. А прожектор у нас подключается к проводникам самого фотореле, к синему проводнику и красному. Это мы сейчас и сделаем. Подключить у прожектора нам надо всего два провода. Синий и коричневый. желто это заземление. Его мы использовать не будем. Соответственно, к красному мы подключим коричневый проводник. Вот образом. Я сейчас немножко уделю внимание клемной колодке. Клемная колодка из себя представляет вот такой вот проводник. Внутри проводник с двумя винтовыми зажимами. Вот эти две колодки, они между собой не перемыкаются. То есть это два отдельных соединения разъемных. Вот так. -то. Одно, другое. Соответственно, мне нужно было один провод прожектора. В данном случае коричневый провод прожектора я прикрутил к красному проводу фотореле. И теперь мне нужно к синему проводнику, к синему проводнику фотореле, подключить второй провод. Но к синему проводнику у нас подходит еще и электросеть. Вот здесь на схеме. Вот к синему проводнику у нас еще подходит электросеть. Мне нужно их вместе зажать вот в эту клеймную колодку. В одну колодочку у меня зажмется два провода. Остается у меня вот такой желто-зеленый. Я его подключать никуда не буду. Я его сейчас заизолирую. Разъемные соединения, конечно же, удобнее поместить в распределительную коробку. Вот такого типа. Коробочку, которую рекомендуем установить рядышком с прожектором. Все разъемы будут герметично закрыты. На них не будет попадать вода, дождевая, возможно, вода с крыши. При этом к ним будет доступ, если понадобится что-то изменить. Сейчас проведем испытание. Что у нас требуется от прожектора? Прожектор должен с наступлением темноты включаться. А утром, точнее в дневное время, он должен выключаться автоматически. Сейчас мы проведем первое включение прожектора. Прожектор включаем в электросеть. Естественно, у нас есть освещение. Прожектор сейчас не должен работать. Прожектор должен включиться с наступлением темноты. Имитируем. наступление темноты. Происходит автоматическое включение прожектора. После того, как я включу назад освещение, прожектор не должен сразу же выключиться. Он должен работать еще некоторое время. Это некоторая защита. Если вдруг проехал автомобиль, посветил фарами или какое-то случайное освещение, кто-то включил свет в окне, чтобы прожектор не отключался. Возвращаем освещение. Прожектор у нас еще будет работать некоторое время. Я думаю, это время около 1 минуты. Сейчас можем посмотреть сразу. То есть буквально на подключение прожектора уходит максимум 10 минут. Все, прожектор выключился. Можно повторить. Отключаем освещение. Включается прожектор. Освещает достаточно неплохо. Света достаточно в помещении, чуть повыше посветить. И вернем освещение. Все, что я хотел, я уже продемонстрировал, подключение удачное произвели, все работает. Прожектора у нас есть в наличии, фотореле у нас тоже есть в наличии, инструмент, мелкие отвертки, бокорезики. Все, что может понадобиться для монтажа такого прожектора, опять же, есть у нас в магазине. Приезжайте к нам в магазин. Спасибо за просмотр видеоролика. Ставьте лайки под видео с правой стороны. Спасибо за внимание. До скорой встречи, друзья.